Я мне лет. Ой, ой, ой, ой. На курсах мне... я стала быстро читать и стала внимательнее. И домашние задания я выполняю гораздо быстрее. О, здорово. Вот. То есть ты сама заметила, да? Да. Тренер у нас очень хороший, добрый. У ну, тебя хорошо в группе занималась? Мне, да. Не было скучно, не, не было тех, которые все мешали, да. ты сама там, как-то с кем-то там все нормально у тебя да. проходило, да? Все было. Uh -huh. Давай мама тогда спросим тоже. Ну, мне тоже понравились курсы, как-то все организовано хорошо, так все продумано. Mm -hmm. Ну, результат, конечно, лицо и и в обучении стало лучше заниматься, поэтому mm -hmm. я довольна результатом, mm -hmm. и тренером. Я буду рекомендовать, с кем. А вот по ну, обучению, вы говорите, заметный результат. В каких-то предметах это выявилось? Ну, и в предметах, да, стало как-то и память увеличилась. как-то пошустрее все стало.